Как вы просрали совок? Нас не спрашивали, что будет совком. А как же там голосование? референдум Референдум? Серьезно? Хотите расскажу что такое был референдум? Да? Ты о референдуме много чего знал? 90 -го года или 91-го? Да? Счастье! Sí. Сейчас! Ты читал его хорошо? Чат будет для тебя внезапно. Референдум СССР, да? Ну ты же все об этом знаешь, да? Вот сейчас готовься. Окажется, а что ты ничего об этом не знаешь. Вы ж как уверены, что там предлагалось оставь, оставать Советский Союз или не оставлять? И большинство людей в Советском Союзе проголосовало за то, чтобы оставить все как было, правильно? Да? Эффект Манделы, друзья. 23 декабря 90 года депутаты съезда народных депутатов провели поименное голосование т.т.т. референдум на референдум выносились 5 вопросов первый вопрос считаете ли вы необходимым сохранение ссср внимание самое интересное как обновленной федерации оба вы внимательно читаете документы. это документ. Здесь не предлагалось сохранить СССР. Точнее, здесь предлагалось сохранить СССР как обновленную федерацию. Практически СНГ. Да-да-да. Никаких старых СССР тебе не предлагалось сохранить. Обновленная федерация. Равноправных, суверенных. СНГ. Понимаешь? практически обновленная федерация. вот когда нет уточнений что такое обновленная насколько сильно она будет обновлена насколько она сильно будет отличаться от прежнего ссср тогда и можно будет говорить да люди спрашивали хотите оставить ссср или не хотите вот это одно слово как обновленная федерация ставит вопрос так что уже заведомо в вопросе была манипуляция сюрприз вы только сейчас об этом узнали да Многие с как читали, да, да, на референдуме народ проголосовал за сохранение СССР. Нет, они проголосовали за первый пункт, за обновленную федерацию. Вот и мы сделали в 91 году обновленную федерацию. Все, как они хотели. А, они не внимательно читали. Ну, что ж поделать. Ничего личного. Ничего личного, личный бизнес. Должна, могла и, в принципе, перешла в классовую. Это называется революционная ситуация. Когда верхи не могут править по старому, они за, уже не хотят, точнее даже не могут, не могут жить по-старому. Война, разруха, голод, окопная война, вши, поражение, оружие на руках у всех, всей страны, кризис власти, революционная ситуация. Вот она как делает. Создалась в тот момент капитализм поставленный на службу всего народа интересов всего народа а не только хозяина из списка журнала forbes капиталистическая монополия поставлена на службу всему государству и обществу а не отдельным назначенным и олигархам понимаешь не обязательно чем хуже тем лучше и гражданская война и голод и значит это не обязательно кризис власти нет не обязательно у нас получилось так да но это не обязательно и да да да да, да. диктатура пролетариата а не капитализма. Ну, то есть, это и может произойти только взлетать диктатуры пролетариата. Сами капиталисты свою диктатуру, ну, власть не отдадут. Это иллюзия, что раз четыре года они выходят на Красную площадь, кладут власть и говорят: достойнейший пусть возьмет! Так, достойных нету. А, вы хотите, чтобы мы взяли обратно? Ну хорошо, но уговорили. Да, да, мы достойнейшие. Давайте все. Чик, чик Она полежала там во время выборов, полежала на Красной площади ничейная власть. Иллюзия, что выборы, эта вот власть, лежит просто в день выборов, она лежит ничья. Это вот каким надо быть олигофреном, чтобы в это верить. Я помню вот эти моськи пацанов, испуганные и удивленные, которые к стеночки пропускают это вот вот это вот стадо с бантиками на крик воспиталки: "Девочек, пропускать вперед, мальчики вы же, ваши мальчики вы же джентльмены или что-то такое там вот это". И такие джентльмены. Такие вдруг стеночки стоят такие смотрят Мол, схерали Вот этих дур, которые щиплются, плюются, правил не соблюдают. чё их вперед? Ну, типа, знаешь, вперед тогда по-детски воспринималось, ну да, давай, блин, за, запихивайся, заходи. То есть тогда не было осознавания, что это вот э, такая дискриминация. Но уже некоторое удивление, вот я четко помню, чего это их вперед? А чё они, блин? за что пропускать не обижать а вот не обижать уже звучит намного двусмысленней Знаешь? намного двусмысленней тебе кажется ты не обижал а давал сдачу защищался нет ты обижал будешь наказан и бывал наказан не раз и понимаешь, что отцовская давать сдачу всегда. Здесь, в этом гадюшнике, не работает. Надо партизанить. То есть бить из-под Пока воспиталка не видит, тихонечко наказать, а чтоб не было. А вот тут прибегает она. Как же так не усмотрела? Дальше маме, маме жалуются Из-под бьет детей. Ну, ест детей, живьем бьет. Ну, это без родителей. И такой стоишь, можно о ком это она говорит, еще таким тоном драматическим, как будто о Дракуле, об, об Адольфе Гитлере, вот-вот каннибализм, вот, вот через запятую и, и бьет детей из под тишка, вот-вот таким драматическим голосом. Слушаешь, думаешь, чего, что че, ты что несешь? Ты что несешь? Это я рассказываю про свое, бытие хорошо у меня мать не воспринимала на полном серьезе вот эти все она мне ничего не возговорил там не она что-то типа не связывайся типа, не свя... она не ругала да как ты смел бить детей из тишка? каких нахер детей вот этих вот блин дур которые из-за которых меня наказали хотя... хотя они сами на меня напали нет я творил справедливость вот она подавала это как ел детей живьем да, всех всех сразу и конечно был неприятно выслушать но она мне ничего не говорит так не связывайся но уже тогда понял отцовская давать сдачу здесь не работает социализация видос углов я всегда вступал на олимпиадах я всегда выступал на олимпиадах по различным предметам в школе закончил за той медалью как и еще несколько девушек но никогда их не Высылали на эти олимпиады, будь то математика, физика, химия, при, при том, что они тоже получили золотые медали. Знали все, что не потянут. Фальшивые их медали из. -на В школе все, все прекрасно знали, что за один и тот же ответ на уроке допустим, пацанам, могли влепить трояк. Только потому, что он ответил на 4, но не не ответил на дополнительный вопрос. Или там не так четко ответил, как. То есть отвечал человек на 4, был задан дополнительный вопрос, там он замешкался чуть -чуть и получал трояк. Иногда идешь между рядов, и такой же гомон среди этих друганов. Блин, за что трояк-то нормально, что ответил. Блин, ну что за херня? То есть такой дети, они видят твою предвзятость. Училкину. видят и наоборот отличниц всегда вытаскивали она отвечает на 4 точно так же как вот допустим ты точно так же как и ты ей до, дополнительный вопрос задают и она допустим начинает тоже макать бэкать и казалось бы сейчас получит трояк нет нет ей могли поставить 4 а могли вытащить на 5 дополнительными вопросами Новые дополнительные вопросы полегче, на которые она ответила. Но они были в том же русле, что и вообще все весь этот первый ответ. И там все, она получала пятерку за тот же самый четверочный ответ. И тоже видели и знали, отличниц вытаскивают. Вытаскивают, всегда им завышают. А пацанов топят. Это было как норма как я говорю мизандрия она как воздух ее не видно она считается нормой и это не как-то так вот знаешь кончился как-то включили вот миза она вот, вот была вот так как раз создается вот так с камрадом карман кстати разговаривали за вискариком он говорит у меня в школе был бунт из-за этого из за того, что балом ставили оценки выше а пацанам занижали был целый бунт я не стал вдаваться в подробности надо будет как-нибудь его расспросить подвескарик обязательно Он так сказал бунт мой затрагивали эту тему он так лаконично это описал вот так вот нас до бунта не дошло рэд я пройдем с первый, с третьих года ничего не знаю куда уж там о референдумах каких-то очень часто вот этот спор возникает, что весь советский народ в 90-м году проголосовал за сохранение, а эти гады, эти сволочи, значит, против народа поперли, сделали по посво... Как они поперли против народа, если никто даже не пошевелился? Там одного или двух парней задавило случайно на парикадах во время путча. Случайно разворачивался этот бронепоезд, бронетранспортер никто не вышел настолько были все размагничены и вот и выставляют вот это значит референдум посмотрите тут все проголосовали за сохранение ты внимательно читал дядя прежде чем орать вот так там не написано про СССР, обновленная федерация. как обновленная федерация что это значит Обновленное, любое обновленное, оно не как прежде был бывшее. Не может такое быть, что прежнее назову, назовут обновленным. Нет, хорошо. Тогда нужны уточнения. Под этим обновлением что подразумевается? Как обновленная Федерация независимых. А ты дочитал только до середины, да? Сохранение Советского Союза. И все. Дальше тебя не хватило. Молодец. Вот, наверное, ты так и голосовал. Вот до этого место зачитал и поставил там галочку. Ты проголосовал за обновленную федерацию. Что бы это ни значило. Как это крики. Хотим перемен. Добавь к лучшему. Перемены бывают в любую сторону. Почему ты упускаешь самое главное? они не сделали перемен? Ты же хотел перемен. Вот те перемены. Безработица, инфляция. «Преступность! Ты же хотел перемен! Пожалуйста! Ты же не уточнил, что к лучшему! Ну вот! Мечты сбываются!»